Однажды ты предстанешь перед Богом, Великим, всемогущим и святым. Окончатся однажды все дороги, Прервутся твои планы и мечты. Захочется раскаяться в ошибках, Вернуться и исправить все пути. Захочется пред Ним склониться низко И жизнь свою всю Богу посвятить. Поймешь свою незначимость, И гордость спадет, как пелена с твоих очей. Уверенность в твоих понятий, твердость, Но будет поздно каяться, поверь, однажды ты предстанешь перед Богом, И Слово Божье будет там судьей, Которая стояла на пороге, Которая ты не впустил в дом свой. О, если бы знал, насколько все реально, Случиться может, это в крайний миг, Но ты к греху относишься лояльно, Надеешься, что Бог тебя простит. Ты мерил жизнь по принципам житейским, Второе место Богу уделив. Ты знаешь, аргумент мой будет веским. Где грех живет, там Бог не может жить. Не нужно обольщать себя надеждой, Ведь истину познав, идешь ко дну. Пред Богом ты в запачканной одежде. Ты сделал выбор в пользу не свою. Ты думаешь, что Бог, как ты, такой же, Растерпит грех, и все еще молчит, чем оправдать себя пред Богом сможешь, когда реально будет Он судить. Пока есть время, можно все исправить, желание плоти распяв на кресте, греховное и ненужное оставить, избрав духовный смысл в чистоте. Без Бога жизнь окажется болотом, Прещает враг, обман скрыв Прозрение наступает только с Богом. И вдребезги твой рухнет идеал. Однажды ты предстанешь в Божьем свете, Земная жизнь вдруг станет позади, Объемлет твою душу страх и трепет, Но будет поздно что-то изменить.